всем привет и добро пожаловать на канал я воля и мне стало очень интересно что же будет со слаймами, если взять и оставить его без крышки на три дня смотрите какая прикольная корочка получилась шарики пенопласта вылезли наружу и даже блески тоже очень необычно и сейчас вместе мы их потрогаем У -у -у. Видите, какой он блестящий. Давайте достанем его из баночки. Твердая корочка. А этот слайм почему-то прям стал жидкий, постоял три дня. Прям жижий-жижий. Даже страшно его трогать. Попробуем добавить ему нему немножко тетрабора. Так что, наверное, лучше слаймы без крышки не оставлять. Они становятся жидкие, если особенно у вас загуститель тетраборат. Хочу попробовать растянуть слайм, чтобы сделать пузырь. Получился. Так что вот такой вот, ребята, у нас сегодня эксперимент. Что будет э, с лизунами, если их оставить без крышки. Если понравилось видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить и общаться. Всем огромное спасибо за просмотр сегодня и встретимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока!